Большое спасибо всем, кто да, не побоялся в общем, сложных погодных условий. Это означает, что вам беспокоит все равно, да, что нет, вас нет. действительно беспокоит. А, к сожалению, в общем-то, о теме а проблем у нас еще на 3, конечно, нам предстоит говорить еще не один месяц, не один день, Это проблема многоточная, и только за -то коллективными решениями, коллективными усилиями мы можем... Решить. Сегодня мы говорим о вещах, а, хотя на самом деле сущности одно, да, это права внутренних перемещенных лиц, а в конечном итоге права человека в лице. Мы говорим о законопроекте 2166, а, который был принят в Верховной Радой, но президентом, возвращенной доработкой, за да, был законопроект, который, как говорят эксперты, призван приблизить законодательную ситуацию с правами ВПЛ каким-то международным шантартом. И мы говорим о проекте «Адвокация и правовая помощь внутренним перемещенным лицам», который был реализован Датским советом по делам беженцев и предпринимателям и благотворительным фондом «Право-минтажа» при поддержке и по инициативе Управления ООН по делам беженцев. Собственно, проект начался как в мая, да, и сегодня команда проекта подводит и блоки. И тут я расскажу вам, о том, что удалось, что было сделать, увидеть в рамках государственного проекта. Проект был направлен на мониторинг ситуации с правами внутренне перемещенных и вообще ситуации вокруг внутренней перемещенной, поиск выработки каких-то долгосрочных целей потому что, ну, собственно, датский совет занимается датским решением долгосрочным, не только с да а также с экономическими вещами. Социальная вот, администрация, помощь внутренним и местным лицам, интеграция ШББО с местными общинами и координация усиливающих функций связанных органов и неправителственной администрации, которая... Я хочу представить вам наших ä, спитеров. Это Аслак солунс глава политического официального права ООН. Любовь Гутенко, руководитель проекта «Право-облачного права» в Вайковской области, представитель фонда «Право-облачного и, и Андрей Горини, региональный координатор проекта по развитию в их данского совета по делам в вот. Первый мой вопрос будет к Ослаку. Ослак, расскажите нам, пожалуйста, ну, во-первых, чуть подробнее о том, что это был за проект, почему он актуален, откуда взялся вот этот формат сотрудничества международной организации и национальной организации. Да, вы перейдите? Thank you. Uh, first of all, let me uh, thank you very much for coming to this uh, press conference. Um, um, Unhcr has been in, uh, in Ukraine since uh, the beginning of the nineties. In response to в ответ на развитие событий в Крыму и в Донецке, датский руководство по делам беженцев вести свою активную деятельность. Мы вели активную деятельность uh, с государственными организациями и также с общественными организациями Украины. Одна из первых организаций, к которой мы обратились, это была организация ⁇ Право на защиту ⁇ And it is a, a cooperation that has continued uh, since and that we are very uh, pleased with um, it. Through the run-up to, uh, to last year, we also saw the need to, uh, to bring in additional capacity and partner there with uh, the Danish Refugee Council. Uh, в прошлом году uh, нам также понадобилась дополнительная помощь, и мы еще обратились uh, к uh, Датскому совету по делам беженцев. Uh, um, uh, это сотрудничество um, направлено на самые уязвимые группы населения. So, Сейчас мы хотим сказать о главных uh, целях и главных направлениях нашей деятельности и главных uh, достижениях. Uh, самая главная uh, часть это uh, целостный uh, и мони мони мониторинг ситуации. So what does protection monitoring means? In this case, it means that R2P has had monitors present throughout the oblast of Kharkov as well as in the city of Kharkov. They have uh, monitored governmental institutions and NGOs. Um, они uh, мониторили деятельность как uh, государственных учреждений, так и негосударственных организаций. So with, uh, и uh, они это делали с целью, чтобы убедиться в том, что uh, население, uh, уязвимая группы населения имели доступ к их законным правам. To monitor that governmental institutions deliver the services they should deliver. Uh, to, so, uh, uh, и, uh, права, to ensure that uh, non-governmental organizations and the international community, such as UNHCR, does its job. Uh, убедиться в том, что и некосветодарственные uh, учреждения также делали свою работу. That that uh, это значит um, одинаковый доступ к правам и um, услугам, которым, которым люди, в которых люди нуждаются. The reports and the gained through this monitoring has been vital for both UNHCR and DRC in making our um, advocacy efforts and in our discussion with the government. Это было очень важно для того, чтобы мы могли построить конструктивный диалог с органами власти. Uh, monitoring, we are able to point to concrete incidences when services have not been delivered as they should have been. Um, случай, когда, uh, не, не людям, And the result is a better dialogue. И, um, But the project is not only about protection monitoring. Uh, но um, этот проект не только о мониторинге защиты прав mm, uh, Еще один важный компонент – это также поддержка другим организациям Харкова. Through this, uh, we have jointly supported such as the Red Cross. Um, в рамках этого мы также поддерживали такой организацию, как Харьковский Красный Крест. A, uh, a with, uh, uh, мы также uh, провели совместный проект с славянами и Полиска. And I believe many of you were here just last week when Polisca held their presentation of the monitoring along the line of contact. И uh, я думаю, что многие из вас присутствовали на прошлой конференции, когда uh, здесь представляли проект «Пролезки». Uh, uh, uh, этот проект является важным результатом нашего проекта, о котором мы сегодня разговариваем. Um. Как часть этого мы также предоставляли помощь, uh, личную помощь uh, отдельным лицам. Where, um, and, uh, uh, мы рассмотрели более чем uh, 100 отдельных случаев и также предоставили этим людям помощь. We have, we have supported more than uh, мы также поддержали более чем 100 общественных инициатив. Это инициативы, когда люди приходят сами uh, и uh, помогают uh, к общинам, обществам и семьям. That could be um, um, that could be within uh, initiatives such as uh, social gatherings to uh, to, break up, uh, uh, to break up the day day routine of living in collective centers. Uh, these social initiatives are to break the daily routine of living in collective centers. Or it can be concrete, uh, concrete improvements to their actual living conditions. Также мы улучшение жилищных условий. What are the things that they themselves need and, uh, and have identified as needs? с какими проблемами For UNSCR this has translated into some, uh, some clear findings and some clear recommendations. Um, uh, first and foremost of those is the need at the national level to establish one entity at Uh, at the governmental <coughs> level to oversee all issues related to displacement in Ukraine. <coughs> <coughs> yes. It's the need to have one entity at the, at the ministerial level in Kiev overseeing all issues related to displacement in Ukraine. Um, нужно создать единый центр в Киеве, который uh, будет заниматься вопросами uh, переселенцев. Мы видим, что со стороны государства есть очень много позитивных моментов, есть очень много поддержки. Uh, как на национальном уровне, как на уровне uh, областном, региональном, так и на уровне города. Очень много такие инициативы сталкиваются с многими проблемами, потому что uh, они uh, не обсуждают вместе эти проблемы. We have problems of uh, overregulation and too much bureaucracy, at times. There is a problem of regulation and also bureaucracy. One, uh, one, central entity would be able to cut through a lot of this red tape. central um, как бы победить эту проблему. — То есть имплотанно. — Упростить. Claro. — Упростить, Хорошо, спасибо большое, Аслак, спасибо вам. Я думаю, что к Аслаку мы в не думаем, я уверена, что мы еще вернемся в конце нашего разговора. А я бы сейчас хотела вот братья Сахон Андрей, к сожалению, у нас не до тех, кто еще один в Питер, Азик Лопенсон, на координатах, ну, вы видите, что происходит за этом поэтому сейчас я застрял где-то в частности, зазрял, а, где <свят> там, Но я думаю, что Андрей нас уже расскажет о работе в правовом поле, да, о выработке э, какой-то системы правовой помощи, возможно, о каких-то конкретных примерах, с которыми мы хотели сталкиваться, и о категориях тех проблем, да, с которыми вам чаще всего э, обращались, ну, и заодно с тем, как вы видите пути их решения. Дякую. Передусім я хочу привітати всіх на передодні великого свята для нас усіх гуманітарів Міжнародного дня защиты прав людей», який відбудеться 10 грудня. И, власне, ця серия прес-конференций, вона присвячена саме цьому дню. Хочется сказать, что Датская Рада с питанием беженцев, вона заснована 1956 році і в 1956 году и в Украине уже працювала, зокрема в 2000-х годах, когда занималась вопросами повернення кримських татар з країн Средней Азии в Украину, а згодом власне допомогою вдосконалення органів центральної влади в питаннях допомоги переселенцям. і врешті місія знову повернулася в Україну у 2014 році. На даний момент открыто 5 офісів, які займаються не тільки правовими питаннями, а також питанням притулку, надання допомоги непродовольчого характеру та інших програм, которые, власне, отвечают на те, які стоят перед всеми людьми, которые покинули зону конфликта. На сегодня Датская Рада по справах беженцев, она работает в 20 областях, в которых созданы мережі юридической помощи. И, власне, это то, чем занимается Датская Рада в партнерстве разом с правом на захист благотворительным фондом в этой сфере. Среди самых важных вопросов, с которыми наші наши це это в основном питання обмеження права на свободу переселения с территории неподконтролированного уряду Украины на территорию, что, власне на території Украины. А также обмеження социальных выплат, это це питання порушення прав. ВПО на освіту, на медицинское обслуживание, проблемы связанные с работой, а также с документів. документов это ті важные те вопросы, с которыми кожного переселенцы каждый день. В mm -hmm. а в связи с настанием зимних периодов, это также вопросы, связанные с жильем створенням комфортних умов для проживання протягом цього холодного періоду часу, а також інші виклики, які можу, з якими повсякденному житті зустрічаються переселенці в межах всієї України. Стосовно Харківської області, то тут слід зазначити, що Харківська область, вона після Донецької та Луганської області, це та область, в якій знаходиться найбільша кількість переселенців понад 160 тысяч переселенцев постоянно проживают, а, а также понад 300 тысяч, за неофициальными данными, это те люди, которые не, не стоят на обліку. В целом Харьковская область, вона является транзитной для многих внутренне осіб, які которые влажно сываются с Донецкой области в другие области. Специфика Харьковского региона, вона также повязана с тем, что Харьковская область, вон она безпосредняя находится до территории зоны АТО, а так же кордоне в российской федерации. такие чиники, вон и так на специфику наданья юридической помощи внутренним перемещенным osobам на ти безпосредней территории. ну это коротко. А давайте давайте больше конкретизуем. откуда вы говорите про уменьшение прав на переселение, на свободу переселения, да? что самое главное для нас Це передусім пов'язані питання з електронними пропусками, тобто великі черги, власне, які з якими зустрічаються переселенці, коли вони перетинають кордон з зони АТО, вони пов'язані з тим, що відсутність постійної бази даних, тобто не завжди технічні умови є такими, що внутрішньоприміщені особи можуть без проблем отримати ці довідки. І як наслідок ці черги вони. Зокрема, на останніх зустрічах координаційного комітету, що відбувалося в Слов'янській області, це власне інші, сусідня область Харківської, були зафіксовані перші смерті. Це люди, які загинули перебуваючи в чергах. Тобто люди, які стоять понад 10 годин в черзі, де відсутні пункти обігріву, пункти... Їжі, а также банальных туалетов відсутні, особенно в этот холодный период времени, это очень большая проблема. И поэтому, наша организация, вместе с другими гуманитарными организациями, которые работают в этом регионе, мы будем намагатися, как максимально скорее соприяти и с юридической точки зрения, собственно, полегшение процедуры прохождения этих блок... чекпоинтов, а также отримання этих электронных пропусков консультації безпосередньо людей и допомога им в отриманні цих пропусков электронных, для того, чтобы люди смогли без перешкод перетнуть цю лінію. Что вы действительно хотите сделать для того, чтобы в целом ситуации Тут великий комплекс проблем. Передусім, повязано с тем, что приклад, останній законопроект 2166, про который мои коллеги расскажут в деталях, который витывал наш президент. Президент Украины, вибачте. Вони, воно повязано з тим, що відсутна навіть єдина база, тобто єдина база внутрішньопримечних осіб, де можна було би, власне отримати цю інформацію, незважаючи на те, де знаходиться внутрішньопримечна особа, без, без посереднього звернення на місця в органи влади. Тобто це... Вторая, это технические возможности власне серверов, які власне куди куда заходять заходят каждый день, вводят свои данные, получают в электронные пропуски. Очень часто безпосередньо в полях, на местах. То есть, тоже перебої перебои с базой и как наслідок люди змушені чекати черги. Тобто То есть, тут и юридические аспекты, и организационные, правильнее так, и технические возможности службы. Давайте дадим свои заявления про то, А мы вопросу, Продолжая тему, хочу сказать про то, что датская рада... По справам беженцев, начиная с серпня, власне, мы берем участь в этом проекте. Надала понад 63 тысячи юридических консультаций внутренне перемещенным особам у цих 20 областях, и из них в Харьковской области понад три тысячи людей отримали беспосередню юридичну первину юридическую помощь. Кроме того, сотни людей отримали документацию супровод безпосередньо їхніх справ и представництво у судах, а також інші види юридичних допомог. То ми мы бачимо великий прогрес в тому, що начиная с серпня, когда буквально 1200 внутрішньопромічних осіб звернулися до наших юристів в 20 регіонах України, то на сьогоднішній момент за останній місяць понад 28 тысяч чоловік Людей звернулися вже безпосередньо за допомогою. Вы ще займалися таким питанням, як захист права приватної власності, відносно стратегічних справ судочинства, це власне ті справи, які можуть стати прецедентом врешті для України і для українських судів. Ті справи, які, врешті, дійдуть до Європейського суда справ людей, і зокрема, це стратегічні справи по по компенсации за втрачене майно, а также за определенные а, ну, за, за ризики, которые возникают перед здоровьем внутри примещенных осиб, связанных с войной. То есть, собственно, наши партнеры Харьковская група, группа, которая находится в Харькове, в Харьковской области, юристы этой организации, они также занимаются этими вопросами, и я уверен, что деякі из этих справ, над которыми уже работают юристы, будут врешті доведені до Европейского Союза по людей и станут первым тим поштовхом для українських судов, которые могут стать прецедентными и врешті частково позитивно решить вопросы внутренних осіб. Вы частково на я бы хотела, чтобы мы поговорили про это нам Точнее. То есть, что это за проект, законопроект, почему он важливий, что он меняет в ситуации с правами внутренних местных условий, как, влазн, развивались события на фоне него, кто его автор, як его принимался, что произошло, почему президент его пытался, как, как это объясняется, и что вы собираетесь с этим далее и чем мы, как общественное общество, можем этом, я очень ну, бы акцентую на этом вопросе, почему а мы вообще говорим о законопроектах? Да? Питание не в том, что кто-то хороший, кто-то плохой, кто-то его принял, кто-то не подписал, а в том, что ну, сейчас есть такой час, когда для принятия таких законов проекта кончено гибельское лобби, действие лобби, поддержка и засобов массовой коммуникации, и государственных органов, и, ну, ГО, да, и правительство могут давать концепцию. Доброе дня всем. По-перше, я хочу подякувать тем людям, которые находятся тут. Можно я дальше на русском языке, мне просто так проще, да. Я хочу поблагодарить тех людей, которые находятся здесь, которым не все равно ситуация внутренне перемещенных лиц, у которых болит сердце, и которые стараются что-то делать для того, чтобы облегчить участь этих людей. Во-первых, у нас присутствует здесь заместитель мэра Харькова, это Лариса господи, Светлана Александровна Горбунова-Рубан. Также присутствует заместитель департамента города по социальным вопросам, это Яна Александровна Кобзарь. Также у нас присутствует Сергей Викторович Щербина, который одним из первых стал заниматься в Харькове вопросами внутренне перемещенных лиц. И я очень рада, что эти люди сегодня присутствуют. Значит, они что-то хотят поменять и улучшить. И у них, значит, болит. Спасибо вам. Теперь касательно проекта. Дальше к закону мы тоже перейдем. Организация «Право на защиту» в тесном сотрудничестве работает с ХИАС. ХИАС – это международная организация, работающая в Украине с 2003 года, плотно занимающаяся беженцами а также вопросами лиц без гражданства. Но поскольку для Украины стала актуальной проблема внутренне перемещенных лиц, то право на защиту – одна из первых организаций, которая занималась и принятием первого закона о защите прав внутренне перемещенных лиц, который был принят в октябре 2014 года. А также коллегия из отдела адвокации в городе Киеве, из права на защиту были соавторами постановлений Кадмина 505 и 509, которые тоже урегулировали порядок регистрации внутри неперемещенных лиц и порядок назначения им выплат. В Харькове, я коснусь Харьковой области, команда мониторов работает в Харькове и в Харьковской области, Абсолютно мониторятся все населенные пункты, в которых проживают внутренне перемещенные лица. Задача не сделать кого-то плохим, а задача изучить ситуацию, как она есть действительно. Найти диалог между общиной внутренне перемещенных лиц, государственными органами, а также неправительственными организациями, которые работают в этих населенных пунктах. Чтобы найти совместные решения помогающие наиболее лучшим образом решить эти проблемы. Потому что в любом случае диалог помогает делать и изменения в законодательство, потому что изучая тот закон о защите прав и свобод внутренне перемещенных лиц, который был принят еще в октябре 2014 года, во время мониторинга мы увидели очень много недостатков и, конечно же, началось лоббирование неправительственными организациями изменений в этот закон. Участие в этом принимали как организация «Право на защиту отдела адвокации в Киеве, также такие организации, как КрымСОС и ВостокСОС. Именно благодаря их инициативам были прописаны изменения в закон. Во-первых, если коснуться более подробно, то мы понимаем, что на территории Луганской и Донецкой области проживали не только граждане Украины, а проживали и лица без гражданства, и иностранцы, которые обучались там в вузах. И в силу обстоятельств, которые вынудили их переместиться, они не смогли получить статус внутренне перемещенного лица. Благодаря тем изменениям, которые были прописаны в законопроекте 21.66, эти лица теперь будут иметь право на регистрацию их как внутренне перемещенных лиц. Также было много проблем с тем, что люди не могли прекратить свои трудовые отношения с работодателем, который остался на неконтролируемой Украиной территории, или даже если работодатель находи находился на территории контролируемой Украины, то человек утратил документы или не мог выехать через блокпосты, через пункты пропуска, потому что были проблемы с получением пропуска, чтобы забрать свою трудовую книжку, разорвать отношения с работодателем. А возможно, во многих случаях этой трудовой книжки вообще нет, потому что были обстрелы и так далее. И много людей остались в ситуации, когда они не могли прекратить трудовые отношения, начать сесть, трудоустраиваться. Они вынуждены были устраиваться неофициально на работу. В законе была прописана процедура, что человек может прекратить трудовые отношения, написав нотариально заверенное заявление своему работодателю и послать его почтой. Но все мы прекрасно знаем, что почта на этих территориях не работает. Поэтому само, сама норма прописана в законе, она абсолютно неисполнима, потому что сделать это невозможно. И именно законопроект 21.66 прописал упрощенную процедуру, что сейчас внутреннее перемещенное лицо может прийти в центр занятости, в центре занятости написать собственноручно заявление о том, что, прекращает, что просит прекратить трудовые отношения с работодателем, находящимся на неконтролируемой Украиной территории, и таким образом хотя бы встать на учет центр занятости. Сейчас еще стоит вопрос о самой процедуре, потому что непонятно, кто будет выдавать трудовую книжку или делать запись, трудовую книжку, которая будет новая у человека. Здесь есть еще вопросы, и над ними нужно работать. Но хотя бы сама процедура прекращения трудовых отношений в этом законопроекте она предусмотрена. Совершенно верно. Что касается справки, то в законопроекте прописано, что она будет бессрочная. Не так, как она сейчас на полгода, а она будет бессрочная до момента окончания обстоятельств, которые привели к перемещению. И там есть какой-то аспект, который связан с подтверждением места места, места регистрации? Да, это тоже очень интересный аспект, да. потому что сейчас на каждой справочке внутренне перемещенного лица на обратной стороне обязательно должен стоять штамп миграционной службы и указан адрес проживания внутренне перемещенного лица. Но все правозащитники понимают, что нельзя ограничивать свободу передвижения людей, и внутренне перемещенные лица, они при этом остаются гражданами Украины. И нельзя им ставить регистрацию много-много раз в разных документах, потому что в паспорте у них остается одна регистрация, в справке другая. Более того, мы имели проблемы в начале, когда начинались проставляться эти штампы в справки, адреса указывались разные: и адреса управления соцзащиты, и пенсионных фондов, и миграционной службы и так далее. А не фактическое проживание людей. Это было еще связано с тем, что э, собственники жилья, где проживали переселенцы, не хотели показывать, что люди у них проживают, не хотели оплачивать официально налоги, скажем так и афишировать это все. А миграционная служба иногда требовала договора, что принесите договор собственникам жилья, чтобы мы могли вам поставить этот штамп. Это тоже были проблемы. Но как-то они там решались, и люди, в общем-то, ставили этот штамп. В законопроекте 2166 прописано, что миграционная служба сейчас не должна проставлять эти штампы в справочках внутренне перемещенных лиц а также проверять место проживания внутренне перемещенных лиц. То есть срок, да, и так. регистрации места пребывания. И первые, два пункта, о первые два пункта, о которых я говорила, это Но относительно того, что лица без гражданства и иностранцы тоже могут получить статус внутренне перемещенного лица, также упрощается порядок разорвания трудовых отношений с работодателем, находящимся в зоне АТО. А также у нас упрощается, кажется, там порядок регистрации детей, несопровождаемых их родителями. Почему, почему, почему, почему, почему, почему президент Джордж Президент в самый последний день, как, когда заканчивался срок подписания... Законопроекта решил, что не определен орган, который ответственен за работу с внутренне перемещенными лицами в этом законопроекте. В связи с этим вернул его на доработку. И сейчас, конечно же, нашим правым экспертам из неправительственных организации предстоит очень большая работа, чтобы убедить наше правительство и убедить нашего президента все-таки Подписать этот законопроект с внесенными в него правками. Мы поможем мы поможем да, определить орган. Сейчас над этим работают эксперты. Мы сотрудничаем плотно и с Верховной Радой, и с Кабинетом министров, и с президентом. Я надеюсь, что правым экспертам в Киеве удастся убедить власть не быть безразличными к проблемам людей, которые безусловно являются гражданами Украины и в силу перемещения являются более уязвимыми, чем остальные граждане Украины. И я надеюсь, что будет политическая воля, чтобы принять те нормативно правоакты акты, которые помогут упростить жизнь внутренне перемещенных лиц о собственно, ваших прогнозах да, развития ситуации. Я думаю, что мы начнем со слаба, а потом вы заполните. Как вам кажется, насколько Украина сейчас готова к выработке какой-то стратегической программы взаимодействия с перемещенными лицами, как она справится с этим вызовом и как вы оцениваете собственно, дальнейшее развитие ситуации в законодательном поле? Будет ли она, будет ли она лучше? If I understand the question correctly, um, it is uh, will the situation in Ukraine improve? Yeah. Um, yes. okay. I believe Ukraine has taken uh, some very positive steps towards improving the situation for internal and space persons. Um, я верю, что Украина uh, уже делает uh, много позитивных шагов для помощи внутренней подвеселённой Украине. Мы увидели упрощение uh, некоторых законов и также uh, сотрудничество с организациями. We're very happy to see the involvement of, of the city represented by the Deputy Mayor here uh, today. And uh, and in HAVCO we have always uh, had a very good cooperation with state authorities such as the State Emergency Services as was also mentioned uh, by other panelists мы очень рады, что в Харькове всегда велось активное сотрудничество с государственными организациями. С государственным. we но у нас все-таки есть очень много очень Нам есть на чем работать. very much believe that uh, Ukraine will have to find a Ukrainian solution to, to, uh, to the situation today. Мы верим, что Украина найдет решение uh, ситуации, которая сложилась в настоящее uh, время. по делам беженцев находится здесь uh, для поддержки. из способов, мы это сделаем, это arranging a forum for community-based organizations, mm -hmm. taking place here in Kharkov tomorrow and on Friday. Uh, <coughs> there, uh, there, uh, there will be public debates on exactly these issues. <coughs> and I encourage all of you to, uh, to attend the, the forums я приглашаю вас всех взять участие в этом форуме, который будет проходить в здании университета Каразин. Я даже вас прошу сделать немножко больше, не просто прийти, но еще и принять активное участие в этих дебатах. Uh, все, здесь, все, кто... um, so what does Ukraine need to do? Sorry for uh, Итак, что Украина должна сделать? Uh, agency, central, central uh, существует потребность в центральном органе, в центральной организации. Uh, также есть um, Потребность, uh, создать, uh, также есть потребность uh, создать uh, свободу передвижения и также свободу доступа к, uh, к социальным к гуманитарным службам. Мы uh, uh, uh, полностью понимаем uh, необходимость uh, людей получить uh, доступ к uh, помощи. But we question why Uh, ну у нас есть вопрос, почему людей занимает uh, целый день, чтобы uh, пересечь границу от территории, которая uh, не контролируемая Украиной, на территорию, которая контролируется. Just last week, we had uh, a bus stuck in between the two checkpoints, trying to cross into governmentally controlled Ukraine. Uh, мы даже застряли в, в автобусе в пробке, когда мы пытались пересечь эту границу. had to spend the night in the middle of No Man's land because the checkpoint was closed. Uh, uh, Даже мы, мы были вынуждены провести ночь в автобусе, потому что ночью uh, эти uh, пункты были закрыты. This uh, in a situation when we have seen increased violations of the ceasefire, Uh, это та ситуация, когда мы увидели uh, повышенное нарушение прав. Uh, сейчас эта um, ситуация ставит людей uh, в риск. В, в риск. To uh, Украина должна решить это. Следующий uh, Последний вопрос, который я хотела затронуть, это доступ к социальным uh, услугам. Uh, люди работали целую жизнь, и они uh, делали, взнос, делали вклад в развитие Украины. Uh, они все-таки должны и получить доступ к их пенсиям. They should, do, they should have this access, regardless of whether or not they have registered as internal space persons. We cannot have a situation where um, one registration nullifies the contributions of a lifetime. We cannot have a situation where the question of whether or not you have registered cancels out the contributions of a lifetime. Um, uh, um, što, uh, Social benefits should not be dependent upon registration as displaced. Социальные льготы не должны зависеть от того, зарегистрирован ли человек или нет. Как внутренний служебный персонал. Эти все вопросы будут обсуждаться на дебатах, и, пожалуйста, приходите и участвуйте. Спасибо, большое, Анастасия Шевцова, представитель Молдовского Остальные боты и пенсии не должны зависеть от статуса. Как Вы представляете себе это в юридическом плане? Как это можно сделать, в вашем Pensions and social entitlements should be uh, the same for all Ukrainians, regardless of where in Ukraine they live. Uh, whether or not a person registered uh, is registered as displaced does not make a person more or less Ukrainian. Факт того, зарегистрирован человек как внутренне перемещенное лицо или нет, не делает человека не украинцем. И они должны иметь доступ такой же, как имеют доступ все украинцы. Я так понимаю, а воздушно скажу, что главная... Можно мне как специалисту по слову сказать, чтобы эту дискуссию обрекать? Ну, разве? Эль-Карыч. Да, еще. Но дело в том, что здесь прозвучало очень много моментов, которые требуют не просто дискуссии, а которые требуют особого внимания, высококласных или высоко квалифицированных специалистов. Права человека это такое жизненное явление, которое спокойно, которое задекларировано не предусмотрены никакие санкции. И отсюда возникают всегда проблемы при нарушении этих прав. То есть права де-факто нарушаются, а даюра кого-то наказать за их нарушение или потребовать их восстановление, нет, это не право. Я, я говорю, что я, то, что я вижу Существует -то в существовании, я указал за нарушение права Существует международный, международный механизм существует, да. Может нужно работать, но вредит, Я, вообще нужно да. Поэтому, вот тут есть моменты, прежде всего, которые меня очень, как тревожат. Это трудовые отношения, Just... потому что я, как специалист... Имею дело с большим количеством людей, которые в начале 90-х, в начале всех пересрочных процессов, когда был брошен девиз, все разрешено, что не запрещено, и при этом этот девиз не был подкреплен соответствующими нормативными документами, пострадало огромное количество людей которая в тот момент не понимала, как им закрепить свой статус, место работы. И когда время при пришло к пенсионному возрасту, и надо было оформлять пенсию, то возникла ситуация, что эти люди ничего не могут принести в пенсионный фонд и каким-то образом подтвердить свой трудовой стаж. И мы имеем на сегодняшний день огромное количество социальных пенсионеров. И когда начинают э, использовать цифры пенсионного фонда о размерах пенсии, о том, какие у нас низкие, то никто не вспоминает о том, что в этот средний размер пенсии входят пенсии целого поколения людей, которые заработали, которые начислили только социальную пенсию. Отсюда, так сказать, идут показания. Так вот, что касается трудовых отношений, понимаете, тут столько всяких. Тонких моментов, ну, в тонких моментах, въявол кроется в деталях, и мы это с вами все прекрасно знаем. То есть человек, который оказался э, вынужденно перемещенным лицом и не смог уволиться по месту э, своей работы по форс обстоятельствам, в которых он не виноват, то есть у него не было возможности официально уволиться, по идее, может подать суд на размещение ему вынужденных прогулок, Вопрос только, кто будет возмещать, понимаете ли я, вопрос ответственности, вот это тот самый международный механизм. А получается, создавая, внося в документ норму о том, что нужно написать письмо об от увольнении, отправить его почтой или оставить ему в центре занятости, мы как бы прерываем эту, ну, будем говорить так, международную возможность на возмещение вынужденных продуктов. Вот, это, это один момент, почему я говорю, потому что люди, которые начали оформлять пенсии за 90-е годы и приходить к нам, там тоже много вставало вопросов, когда предприятия подклотились, закрывались, у ничего не возмещалось, не выплачивали заработные платы, и они очень сильно пострадали. И вот тут это все придет, только придется временем Мы наша задача посмотреть в будущее. Я думаю, что у нас будет очень интересная дискуссия ситуация обожорщения и по пенсиям. Тенщины, что в воздуху не летают, они выплачиваются по месту регистрации получателя пенсии. Поэтому человеку нужно зарегистрироваться, открыть банковскую карточку по месту своей регистрации, а потом с этой карточкой он может перемещаться куда угодно. Но место регистрации законится все равно присутствует. Поэтому тут никуда от этого не денешься. Есть общеукраинский реестр. Есть необходимость пенсионеров, он нам очень сильно помогает. Есть необходимость создать общеукраинский реестр временно перемещенных. Но перевести в этот ваш закон 21-66 позицию о том, что справку нужно перерегистрировать, если человек постоянно находится на одном месте. Но нужно все равно поставить отметку в случае изменения места проживания. Поверьте мне, настанет время, когда это будет иметь значение. Ну, то есть тут очень помогает. Я просто спасибо, потому что мы ограничены во времени. Спасибо за ваши комментарии. Я думаю, что Грант нам уникала на то, что мы Сам должны все-таки да. привести в согласие международные законодательства, международные представления. Да Я уже не задала вопрос. Андрей, а, проявите, проявите, я прошу прощения, о нарушении правных очень неудобно говорить вдвоем. Я прошу прощения. Правда, я понимаю, что у модератор. Вы говорили о нарушениях права на получение образования и медицинского обслуживания. Это есть какие-то факты, бухать, бухать на стол. Конечно, на конечно. А, наши... а почему вы об этих фактах не сообщаете? Я могу предоставить я вам стал... информацию юриста, подготовить отчеты. Да, пример, конечно. По Её именам, по бай фамилиям, бай конечно, бай да. я не могу. У нас 64 юриста и около 3000 консультаций за последний месяц. Но если вас интересует конкретно, конечно. обязательно. У меня нет такой информации. Нет. У нас это реализованы все. Я Я вот сейчас нашла ответ на вопрос, который у меня был в самом начале конференции. Сумственно, я его хотела задать. Аслабу о том, почему вообще возникает необходимость, в участии неправительственных, в том числе международных организаций, да, в решении этих проблем. Неужели государство само не справляется? здесь? И сейчас мы видим, что каждая сторона да, видит какие-то разные аспекты и по-разному оценивает ситуацию. Наверное, именно поэтому так необходима нам эта консолидация и сотрудничество, для того, чтобы мы не имели одну точку зрения, а имели максимально широкую картину. Если есть комментарии, поэтому Гражданское общество – это центр uh, uh, любого общества. Если мы посмотрим на самые успешные страны, мы увидим, что у них развито гражданское общество. This is uh, true, not least, because we find good solutions, good common solutions, mainly through dialogue and through discussion. Uh, true, through dialogue, through discussion. Civil society is, uh, when it works well, the expression of different groups and different interests and different segments of society. Uh, если гражданское общество работает хорошо, то оно выражает uh, мнение, выражает, um, uh, выражает мнение всех крупных Хорошие общественные организации представляют uh, интересы частей uh, общества. Агентство ООН по делам беженцев очень uh, рада находиться в Украине и uh, предоставлять поддержку общественным организациям. Uh, and we work with hundreds of NGOs and community groups across Ukraine. И мы работаем с сотнями общественных организаций Смотрите, по всей Украине. по статистике. по образованию. Хорошо, тогда спасибо большое. Я думаю, что... начинается? Да. что будет интересным и Я вам желаю наткнение и настанавливаться на эти и в